Thank you. Что ж, мои дорогие друзья, я вас поздравляю с тем, что у нас состоялся замечательный концерт. Я хочу поблагодарить дорогих наших учеников школы за то, что они так хорошо справились со своей задачей, прекрасно выучили слова и так замечательно исполнили эту прекрасную композицию. Эту прекрасную пьесу обожаю, Ромео и я, я, я так притала, так плакала. Спасибо вам большое, а сейчас я передаю слова учительнице Карли. Мои хорошие, я поздравляю вас. Вы у меня большие молодцы, я вами очень горжусь. Поздравляю вас также с тем, что все вы получили пятерку автоматом. Это было непросто, но результат превзошел все ожидания. А сейчас вечеринка, дорогие друзья. Веселитесь. И наш диджей сегодня Джокер. А -а -а! Джокер, отстанет от меня. Мальчики, осторожней с реквизитом. Да, мисс Карен? Ну что, ребята, врубаем музон, танцуем? Да -а -а -а! Ой, девчонки Как все прошло Как я вам в роли Ромео Ты великолепен, Майк, Глаз не оторвать А я сам-то в каком восторге Ага, я вижу Только смотри, не задавайся Ой, ну кто тут задается Господи Я даже не думал Майк. Да ладно, ладно, я пошутил Это заметно, Майк. А, а Хэнк-то где? Где Хэнк? Я уже здесь. Легок на помине. Хэнк, где ты пропадаешь? Мне нужно было сбегать за этой прекрасной розочкой для тебя. Дорогая Пума, примешь ли ты от меня эту прекрасную розу? А, а, да. Это прекрасная роза, красиво так же, как ты. Особенно в этом прекрасном классе. О, спасибо, Хэнк. А, а, спасибо. А, да, очень красиво, да. Обожаю розы. Что тут происходит? Майк, тихо. Э, дорогая Пумочка, я хотела спросить тебя, Ну, может быть, ты будешь моей девушкой? Ну... Но конечно это так это так неожиданно но дахинг буду конечно буду -у -у. поздравляю чувак вы такая романтическая пара а я самый счастливый на свете у -у -у -у. ребята кажется у нас любовь витает в облаках пожалуй включим что-нибудь помедленнее Бобби? Потанцуем? А, ну, давай. Я хотела сказать тебе, Бобби. Да. В общем, это было так глупо с моей стороны, что мы тогда пошутили над тобой. Да ничего, бывает, старушка. Что? Какая я старушка? Ладно, ладно, не кипятись. Ну, вообще-то, мне нравится дружить с тобой. Так и мне нравится. Зачем бы потанцевать? Так, короче, что, диджей без пары? братан с тобой все в порядке так тихо ребята кажется я немного занят сори ребята О, позвольте Гасить вас на танец. Влюбленный Джо такой смешной. Что тут происходит? Не знаю. Какая-то сказочная атмосфера летает в воздухе. Да, похоже, кто-то влюбился. А -а -а. Пума я влюбился. Я, похоже, тоже. Клеон, да, Майк? Я хотела сказать тебе... Что? Ну, понимаешь, репетиции ведь больше не будет. Ну да, и... Да, а... ну... Но... Репетиции больше не будет, а я уже так скучаю по тебе. Ну так... А... Мы ведь не расстаемся? Конечно, не расстанемся. Я просто хотела сказать тебе, что... Ты мне очень нравишься, Клео. И ты мне нравишься, Майк. Ребята! Она мне тоже очень нравится. Нравится, вы понимаете? Нравится! Она самая прекрасная девушка на свете! О боже! Да, похоже, это надолго. Девушка, позвольте подарить вам эту прекрасную розу. Спасибо. Что? Когда он успел умокнуть мою розу? Не переживай, Пума, я куплю тебе еще. Что? Ну, она моя! Ну, подумаешь, роза, я ведь лучше роза. Эм, определенно. А, девушка, вы что, уже уходит? А давайте еще потанцуем. Ага, нет, вообще-то мне пора уже идти. А, постойте, тогда я вас провожу. Oh.